Ну что ж, еще раз здравствуйте. Здравствуй, Казань. Рад вас я очень волновался, что мое выступление будет первым, и что будет пустой зал, потому что мы привыкли, что люди задерживаются, опаздывают. Вот. Но стоит пробка. Но несмотря на у погоду, я вижу, что сегодня зал практически полный. Давайте я вам расскажу сегодня про очень интересную тему, про комплексные решения для оснащения переговоров Но Сначала немножко пару слов про нашу компанию. нашей компании уже 14 лет. Мы вендуем этот дистрибутор IP-телефонии, видеоконференц-систем, систем видеонаблюдения, домофонии, систем управления и бронирования переговорных комнат. У нас более 1700 клиентов. Причем мы, как дистрибуторы, не работаем с конечными заказчиками. Наши клиенты – это интеграторы, это операторы связи и различные торговые дома, реселлеры. В нашей команде более 100 сотрудников. У нас 13 инженеров, у нас 12 продавцов, включая руководителей наших региональных представительств. У нас около 10 сотрудников складской логистики и а также финансисты, бухгалтеры, отделкаторов ну, и так далее. Мы присутствуем в 12 городах в России и странах СНГ. Ну и, конечно же, наш офис во, здесь, в Казани. Наш офис в Казани был в 2020 году. Но наш офис в Казани показывает вот, темпы роста выше, чем другие офисы в других городах. Потому что вы в Казани, большие молодцы, потому что в Казани очень хорошо разные направление IT И мы видим большой потенциал именно в этом регионе. А, ну, я уже говорил, да, что у нас 13 инженеров, у нас в целом, у нас в нашей компании больше инженеров, чем продавцов. У нас очень сильная инженерная компетенция. Все наши бренды, они протестированы, проработаны. И вы можете быть уверены, что если вы включаете наши продукты в свой ассортимент товаров, то это оборудование не будет включить, оно будет хорошо, стабильно работать. Мы оказываем пресейл поддержку в Выборе решения также наши инженеры оказывают техподдержку после реализации проекта. Мы предоставляем расширенную гарантию и что важно, техническая поддержка на русском языке. Теперь три слова буквально от трех наших брендов, о которых я буду сегодня рассказывать. И один из них первый номер один это компания Ялинг. Многие знают Ялинг как номер один производителя IP-телефонов. Ну, действительно в России это номер один по продажам IP-телефонов за 2021 20 год. Но uh, Ялинка это не только IP-телефон. Ялинка это еще система видеоконференц-связи. Ялинка это еще uh, большое количество различных аксессуаров в устройств. Это различные веб-камеры, спикеры, фоны. Ну и также совсем недавно в ассортименте геолинков появились профессиональные ТВ-панели. Ну, про это можно поговорить с нашими мандерами геолинков, которые сегодня присутствуют в нашей демозоне. Следующий наш бренд – это компания ITC. Но ITC – это на самом деле азиатский тигр. Это, наверное, вот если брать страны Азии, это номер один поставщик систем для аудиоконференц-связи. У компании 4 фабрики, 5000 человек в Штате. И компания очень серьезно, профессионально много лет занимается аудиоконференц-системой. Ну и, наконец, третий наш бренд ⁇ это Public. Панельник, который Public и MiniPC Public, представлены тоже в нашей дремазоне. Компания специализируется на разработке систем Digital Science. Компания молодая, но очень активно развивающаяся. В нашей домазонии представлены кейсы а, с использованием систем RAMIR. Ну и наконец, давайте перейдем к нашей основной теме. Тема наша, наша называется Комплексная системы для оснащения переговорных комнат. И почему мы выбрали именно эту тему? А, дело в том, что есть статистика обращений в наш пресс отдел, в нашу техподдержку, и мы обратили внимание, что каждый пятый вопрос так или иначе касается переговоров фонда, и поэтому мы учитывая этот факт, решили сделать нашу короткую презентацию. Ну и, конечно же, при выборе оборудования, оборудования переговорного комнаты в первую очередь обычно мы выбираем украинцев. Потому что ВХС ⁇ это сердце, это ядро переговорной комнаты. Трудно представить себе переговорную комнату, где нет терминала видеоконференциального. И а, здесь мы предлагаем широкую линию оборудования от бренда UGL. А, у нас очень широкая линия, мы предлагаем широкий набор вариантов как для малых, средних и больших переговорных комнат. В маленькие переговорные комнаты мы предлагаем приобрести просто свой бьет девайс комплект. Который состоит из камеры, телефон и устройства для передачи проводного или беспроводного. Комплекта. Фактически вы простым USB-C кабелем подключаете ваш ноутбук и проводите собрание, используя камеру и большой телевизор. Для средних переговоров мы предлагаем использовать видеопарк. Это такое специальное устройство, у которого есть встроенная камера, микрофонный массив, массив динамиков. И наконец для больших переговорных мы предлагаем использовать специальные интеграционные терминалы. В основном про них сегодня я буду рассказывать. Ну и в линейке G1, наиболее удобные. Интеграции а, терминала VC 880 и M 800 Но на самом деле ассортимент оборудования для видеоконференц-связи очень широкий у Ялинга. И для того, чтобы нам самим лучше его выучить и обучать наших новых сотрудников, мы в нашей компании ввели периодическую таблицу видеоконференц-связи Ялинга. Вот, вы можете сейчас ее видеть на слайде. Мы предлагаем как традиционные VKS C-Page 23, так и решения для VKS Zoom и Microsoft Teams. По вертикальной, ну, ну, вертикальной шкале вы видите масштабы, да, маленькая переговорная, большая переговорная. А также наша компания предлагает различные варианты серверов для видеоконференции связи, как компресс, так и облачные решения. Но, знаете, вот мы поставили систему ВКС, представьте такую ситуацию, и получили хорошую, красивую, четкую, яркую картину. Но этого еще недостаточно. Дело в том, что встроенных в телевизор, панель динамиков может быть недостаточно. Мы можем получить тихий звук, и не всем будет хорошо слышно. Если приговорная, это быстро большая. Другая проблема, стандартные, которые в комплекте с мелью связи, микрофоны, они захватывают 360 градусов. Имеют угол захвата. И соответственно они захватывают много посторонних звуков. Это шушукание, шепот, э, не знаю, бумаги, скрипт, двери. И на том конце, да, то Вторую часть видеоконференции. Ему очень трудно разобрать речь спикера. Ну и третья проблема это для подготовки к большим серьезным собраниям. Требуется подготовить печатные материалы, требуется подготовить различные бланки, плюс нужно фиксировать различные договоренности, надо организовать работу с документами и голосование, и подведение итогов. И все это успешно можно решить, дополнив систему на основе видеоконференц-связи, на основе видеолинга, брендом ITC. Ну, я уже говорил, да, что ITC, профессиональный бендер по производству систем аудиоконференц-связи, Это различные микрофоны, различные контроллеры микрофонов, контроллеры аудиоконференции, система, система синхронного перевода, система безбумажной конференции и различные усилители и другое про аудио О него тоже ну, дальше поговорим. Ну вот у нас первая задача, которая есть в нашей переговорной. Не хватает громкости динамика у телевизора. Ну что же делать? Ну, ответ, я думаю, на, на поверхности оставить усилитель, а также микшерный пульт и различные варианты, только говорить, напольные, настенные, потолочные. Вы видите схему, микшерный пульт подключается к терминалу связи через торца объема. микшерный пульт Здесь нужно для того, чтобы регулировать частоту звука, чтобы добиться комфортного звука. И также для того, чтобы подключить дополнительный источник звука. Ну, например, для того, чтобы подключать приятную, спокойную, расправляющую музыку между совещаниями. Ну, вот мы улучшили звук. Теперь мы слышим хорошо, но нас пока не очень хорошо слышали. И здесь нам не обойтись без системы аудио связи от компании ITC. И в качестве приятного дополнения система аудио связи помогает обеспечить автоматическое наведение камеры на говорящие. Сейчас я вам расскажу, как это работает. Вот вы видите типичную схему подобной реализации где используется контроллер аудио связи ITC, также используются проводные и беспроводные микрофоны, используются, конечно же, микшерный пульт. Контроллер аудио-конференц-системы подключается кабелем к терминалу VHS. Причем, что удобно, наши рендеры ITC и Yielding очень хорошо дружат друг с другом, таким образом Система функция наведения камеры на говорящего работает без дополнительного дорогостоящего сорта и системы управления. Оно работает фактически из коробки. Вам достаточно взять кабель и подключить контроллер аудиоконференции к, а, к терминалу ВКС. В терминале ВКС вы сохраняете заранее подготовленные проценты, то есть у вас есть заранее подготовленные персеты, в зоне рассадки участников конференции. И при включении микрофона камера находится на э, активного говорящего спикера. Если же все микрофоны отключены, то а камера обычно дает широкий угол, ну, общую картинку переговорной комнаты. Вот. Ну вот мы решили вторую задачу. Мы получили хороший звук. Мы слышим хорошо, нас слышат тоже хорошо. Но есть еще одна проблема. А, нужно каким-то образом создать интерактивные рабочие места. Нужно обеспечить обмен документами а, и а, голосование участников в проведении итогов. И здесь нам поможет битбумажная а, система конференции от ITC. Мы в нашу схему добавляем выдвижные мониторы модернизированные, мы добавляем сервер управления, сервер потокового вещания и терминал. Вот так вот выглядит один из наших реализованных проектов, где есть большой стол делегатов, где есть шесть интерактивных рабочих мест с обычными микрофонами, есть место председателя, председатель может давать слово какому из участнику. Включать микрофон, либо наоборот включать микрофон, если, э, допустим, кто-то кого-то перебивает и говорит не в тему. А также есть отдельный стол администратора конференции с использованием беспроводного микрофона и отдельная трибуна, с которой, допустим, может быть какой-то происходит доклад. Оборудование, что важно, вы видите большой массив оборудования слева. Его лучше поставить в одну стойку, для того, чтобы сократить количество коммутаций, количество проводов. Таким образом, стоимость подобного проекта начинается примерно от 6 миллионов рублей. Но и это не все. Ну, нам часто приходится реализовывать, решать задачи, реализовать проекты, Основной офис и дополнительный офис, и нужно их вместе объединить в, в единое интерактивное пространство, в единое рабочее пространство. И здесь ну, как основой, конечно же, являются терминалы ВКС, которые устанавливают сетемения друг друга. И а, в основном офисе, и в дополнительном офисе имеются терминалы и интерактивные рабочие места. Но при этом да, также в каждом офисе имеются две профессиональные панели. На одной это управляются участники конференции, на второй полезный контент. Но часто так бывает, что есть задача сократить смету, да, сократить расходы. И а, часто так бывает, что в удаленном небольшом офисе да, не, не обязательно обеспечивать всем рабочие интерактивные места. Можно просто оставить один терминал докладчика и здесь есть вариант становиться. Можно заменить а, дорогой сервер потопа увещания и сервер управления на простой матричный коммутатор При этом можно оставить один терминал докладчика и при необходимости проведения конференции вы просто можете Подключить флешку по с необходимым контентом в терминал отдача и провести видеоконференц связь Давайте подведем предварительный итог. Центром ядром любой переговорной комнаты является терминал VKS. Мы предлагаем а, интеграцион, использовать интеграционный а, терминал -E либо VC880, либо м 800 к нему подключаются две профессиональные панели, подключается стандартная базовая камера EBC84 плюс возможность подключения второй, любой камеры через HDMI. Также подключается планшет управления и устройство для передачи проводного и беспроводного контента к рассказать. Смотрите, если надо необходимо получить хороший звук, то мы используем микшерный пульт и а, усилитель. А для того чтобы нас слышали хорошо, для того чтобы исключить сторонние шумы, а для того чтобы а, обеспечить автонаведение камер на говорящего и также использовать функцию модерации, то есть Давай тот микрофону, запрещай микрофону, мы предлагаем использовать аудиоконференцию от ITC. А внимание, а, еще важный момент. Ну, часто так бывает, что приговорная большая и все участники за, за технологией умещаются. В этом случае мы, ну, часто так бывает, что в зале присутствуют какие-то гости, которые не них поехали за столом. В этом случае мы можем им предоставить обычный радиомикрофон, но вот такой, какой я сейчас держу в руках. А для ведущего, который выступает где-то у доски, ему можно предоставить микрофон в петличку. Но при этом, для того, чтобы избежать неприятного микрофонного эффекта, для того, чтобы избежать неприятного свиста, при попадании микрофона в зону действия динамика, мы добавляем в схему подавитель автоматической обратной связи. Ну и наконец, для того, чтобы обеспечить голосование, обмен контентом, интерактивные рабочие места, возможность общения в чате внутри конференции, мы добавляем в систему без бумажной конференции от компании ITC. Вот вроде бы и все, но это было оборудование, которое находится внутри переговорной комнаты. Как известно, театр начинается с вешалки, а переговорная комната начинается с системы бронирования переговорной комнаты. Потому что сама по себе переговорная комната, как вы понимаете, дорогой объект для организации их бронирования, и важно обеспечить правильный доступ в переговорную комнату, возможность бронирования и чекина и а, также а, аналитику использования данной переговорной комнаты. И здесь мы предлагаем панельный компьютер игры. Вот такой панельный компьютер может бежиться при входе в переговорную комнату, на нем отображается, во-первых, статус. Свободно, занята и расписание встреч запланировано. Также данный компьютер может использоваться для чеппина, то есть подтверждения начала конференции. Мы предлагаем панельные компьютера в связки с различными вариантами сорта. Для бронирования в нашей демозоне вы можете увидеть два варианта вирусов и торте. А также панельные компьютеры могут использоваться не только при входе, но и внутри самой переговорной комнаты для различных конференц-сервисов. А таких, например, как заказать чай, кофе, а, например, вызвать администратора системного нужна какая-то поддержка, помощь в настройке проектора, сборка и так далее. Также часто панельные компьютеры внутри переговорной комнаты используются для управление инженерными системами, освещением, вентиляцией, открытие, при жалюзи И, и а, в этом смысле мы предлагаем рассмотреть программное обеспечение от наших стратегических партнеров, которые разрабатывают системы управления. Это Iridium Mobile и а, Simple Office. Но также у нас есть... Свою собственную разработку, специальный сок, который позволяет переключаться между средами и переключаться между системой бронирования и а, системой управления. Ну и, как я уже сказал, для бронирования на нашей панели компьютере ставит специализированный сок. В нашем зоне можно увидеть два варианта софта. От английской компании DorTED и наша отечественная разработка миру Но этим не ограничивается, потому что на самом деле у нас есть в нашей экосистеме около совместимости с 10 различными, 10 более различными системами бронирования. Более того, многие наши клиенты, у которых есть свои разработка, свои разработчики, свои программисты могут написать свою собственную систему бронирования, систему управления, и в этом случае мы готовы оказать помощь, предоставить доступ к API и разработчиков и разработчиков. Если есть программисты, есть компании, представители компании разработчиков, пожалуйста, предъявите руку. Очень приятно видеть. Приходите к нам на стенд, мы обязательно с вами обсудим возможность сотрудничества. Ну и давайте тоже подведем предварительный итог у входа в переговорную мы рекомендуем ставить профессиональную модель либо 1050 PRO данный панельный компьютер с тремя стадиодными индикаторами и считывателем r карт которые могут, могут использоваться для чип-инна начала встречи а, внутри переговорной ну или например вариант без чип -кейна. может быть входа в переговорную либо внутри переговорной мы рекомендуем использовать td 1060 Это компьютер с тонкими рамками, он маленький, компактный, красивый и вписывается экономично в любой дизайн любой переговорной комнаты. Ну и, наконец, маленький компьютер 10350, он может использоваться для бронирования небольших переговорных, ну или, чаще всего, он используется для бронирования персональных точек. Все, подвожу итоги. Теперь уже окончательно. Во-первых, приходите к нам на DMSTEN и посмотрите все оборудование, про которое сегодня вам рассказывал. Мы, компания Тематика, оставляем только проверенные, хорошие, отобранные бренды стран Восточной Азии. И мы вас не подведем с поставками с многими нашими брендами. Мы подписали прямые договора поставок, мы их поставляем за юани. И вы можете быть уверены, что вы заложите в проект наше оборудование и у вас в дальнейшем не будет проблем с поставками. Второе – это инженерные компетенции. Наши PCM инженеры всегда готовы помочь подобрать оптимальное решение и за, за разумные деньги. Скажем так. И а, приходите в наш офис, в наш офис в Казани, и возьмите на тест, протестируйте. Все перечисленное оборудование у нас есть доступно в нашей Дома Вы можете увидеть на тест, протестировать, посмотреть, пощупать и принять решение. Ну и также на все оборудование мы предоставляем расширенную гарантию, сервисную разные мы регулярно проводим обучение и сертификацию партнеров. Так что буду, будем видеть вас, рады вас видеть в нашем демосканте. А теперь ваши вопросы.